Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Сегодня я хотел бы вас познакомить с некоторыми тезисами к плану развития нашей державы, которая будет состоять из всех субъектов, когда-либо существовавших на этой территории. Союз Советских Социалистических Республик, Царство Русская, Российская Империя и так далее вглубь истории до последнего легитимного субъекта. Анализ процессов, как имевших место, так и проистекающих в настоящее время на пространстве Союза ССР показал, что только за последние 27 лет, прошедшие с момента так называемого развала СССР, силы, страны и лица, действующие против СССР, до сих пор не осознали преступности и последствий своих деяний. На основании этого анализа, согласно норм Устава Организации Объединенных Наций и принципов Нюрнбергского трибунала, законов СССР, все замыслы действия, направленные против СССР органов власти и управления, а равны и его сотрудников, а также против граждан СССР, признаются общественно опасными преступлениями против государства. В этой связи в СССР объявляется состояние абсолютной готовности всего населения к адекватному и превентивному пресечению, отражению любых проявлений враждебности к Союзу СССР органам его власти и управления, их сотрудников, а также к любым гражданам СССР, вплоть до использования прав, прописанных в статьях 13 и 14 УК ФСР. Это статьи, которые называются «Необходимая самооборона и крайняя необходимость». Не ограничиваясь полным освобождением территорий, пространств, миров, находящихся под оккупацией от всех враждебных сущностей во всех их поколениях до сфер абсолюта. Отмена этого положения возможно только в результате консолидированной международной оценки устранения не только реальных угроз, но и опасности их возникновения не только в пределах данной планеты, но и в пределах космоса. Нам, жителям Земли, крайне необходимо восстановить все виды безопасности и защищенности всех систем, которым причастно человечество, как необходимого условия взаимного сосуществования. Закрыть все границы СССР для проведения ревизии страны, как-то ревизии экономического потенциала, ревизии фильтрации территории от иностранных граждан, различных шпионов, диверсантов, диверсионных групп и иных врагов, относящихся как к иностранным государствам, так и внутренним преступным группировкам и сообществам, препятствующим наведению конституционного порядка, таких как организованные преступные сообщества именующие себя государства: Российская Федерация, Республика Беларусь, государство Казахстан, государство Украина, государство Туркменистан, Таджикистан и так далее. Все эти организованные преступные сообщества были созданы после референдума 1991 года о сохранении обновленного Союза ССР. Каждый, кто посягнет на любого сотрудника, должностного ли, должностное лицо органов Управления Возрожденного Союза ССР, на самого государства ССР, на граждан СССР, для прекращения его действий, препятствующих возрождению СССР, должен быть готов к применению против него адекватных и превентивных мер, как к нарушителю законов Союза ССР, как внутри СССР, так и снаружи, учитывая Состояние войны и военного времени. Предусматривается восстановление правовой системы СССР, проведение дальнейшей ее ревизии с целью ее совершенствования и адаптации к правовым системам предыдущих субъектов права, к изменяющимся правовым условиям, которые во главу угла всех типов взаимоотношений на территории государства ставит человека. Каждый человек и гражданин Союза СССР может стать учредителям Союза Советских Социалистических Республик, используя для этого передачу своего вклада в коллективное государственное пользование, своих прав, которые он не может реализовать самостоятельно, кроме как передав их государству. Часть своих прав на использование пространством, на пользование пространством территории, необходимой для коллективного существования и совместной деятельности, а также вложив иные активы, как известные гражданины, так и неизвестные, в том числе часть сумм от именного сертификата стоимостью свыше 14 миллиардов советских рублей. Участникам коллективного договора с государством пространством территории СССР может быть только человек во всех его проявлениях. Произвести оценку утраты жизни человека, оформив в виде именного сертификата на каждого гражданина СССР, законно вернувшегося в правое поле СССР, то есть выполнившего свои обязанности согласно Конституции и законов Союза СССР. Сертификат обязан быть использован для обеспечения выполнения всех программ, принятых ранее правительством СССР в отношении своих граждан, как то, жилищная программа, продовольственная программа и другие, заявленные, но не исполненные, как частично, так и в полном объеме. Каждый, кто использует наемный труд, гражданин СССР, обязан компенсировать ему амортизационное отчисление пропорционально времени его использования с включением этой суммы в баланс. Предусматривается ревизия основ знаний, языка, культуры и традиций. На этой основе восстановление представления о мирозданий и процессов в нем протекающих. Восстановление истотного языка с использованием всего сохраненного языкового потенциала, как накопленного народами, населяющими СССР, так и народами других пространств и миров. Восстановление образовательных систем, опирающихся как на исторические, так и на новейшие достижения славянской системы обучения и образования, и ее связи с мировыми процессами. Вернуть все библиотеки, архивы, хранилища, артефакты и иные источники информации, которые были в нашей стране и были вывезены в другие государства для их обнародования, восстановить научный потенциал как фундаментальных, так и практических исследований, восстановление всех типов природных систем, которым за последние столетия был нанесен значительный ущерб, а также устранение источников, наносящих вред биосфере, включая все сферы Земли и ближнего космоса, с замещением иностранных органов управления этими системами, как не исполнившими свои уставные обязательства, на новые органы управления, размещенные внутри территории Союза Советских Социалистических Республик. Восстановление промышленного и сельскохозяйственного потенциала до масштабов с избытком покрывающих потребности государства и граждан СССР в товарах и услугах. В части государственных резервов Союз СССР должен исходить из статуса державы, с условием создания резерва на 300 лет обеспечения его жизнедеятельности как в мирное время, так и в военное время. Переход на новые виды и принципы и типы транспортных средств. Переход на новые виды и типы транспортных средств, использующих новые технологии, как по бестопливным двигателям, так и использующим другие принципы перемещения в пространстве. Переход на иные технологии в системах связи, не использующих при передаче информации волновые технологии, отрицательно влияющие на все сферы Земли, как космического объекта. Благодарю за внимание.